Добрый день! У многих возникает вопрос, откуда берутся такие деньги в проекте, на такие большие выплаты и как проект может существовать, работая с такими процентами. Прежде чем вкладывать деньги, мы должны прежде всего понять само движение денег в проекте, финансовые потоки, как это можно сделать. Рассмотрим мы на примере, откуда такие деньги, посчитаем на примере очереди бизнес. Очередь, как вы помните, состоит из 30 человек, которые зашли за 200 долларов. Когда очередь закрывается, первый получает вознаграждение. 800 или 1200 долларов в зависимости от квалификации. Итого, если 300 человек умножая на 200 долларов, получается 6000 проектов. Но мы будем считать со второй пятнашки, так как деньги с первой пошли в расчет ранее. То есть 15 человек по 200 равно 3000 долларов, которые пришли в систему. Произведем следующий расчет. То есть, что мы будем делать? Мы сейчас все, что положено на выплату, мы сейчас все оговорим. То есть, 15 человек умножить на 20, это будет 300 долларов. То есть, это реферальный, за приглашение каждого партнера выплата 20 долларов. Далее, 1200 долларов выплата за закрытие очереди, если человек выполнил квалификацию. Если без квалификации, то 800 долларов – Оставшиеся 400 долларов идут на приобретение двух робопозиций, то есть все равно остается сумма 1200 долларов. 300 долларов – это идет на выплаты спонсоров. Из них 200 долларов идет на выплату спонсору первого уровня, 100 долларов идет на выплату спонсору второго уровня. Далее 200 долларов авторин за счет средств проекта и проекта. Самое главное 200 долларов на выплату партнера за закрытие очереди. Значит в системе всего остается, суммируя вот эти все расходы и, отнимаем, расходы и отнимаем эту сумму от 3000 долларов, остается 800 долларов, из которых администрация выплачивает своему персоналу. По поводу премиум, где стоимость ступени 1000 долларов, как вы понимаете, все то же самое происходит, но только это будет пять раз больше. Вывод делаем. Что выгодно проекту? И что в день я вам скажу, что закрывается минимум 1-2 очереди по ступени бизнес. А в неделю тоже минимум одна очередь по ступени премиум. Как вы скажете, выгодно? Так скажите, выгодно или нет работать проекту дальше? Да, выгодно. И он будет работать и работать долго. А нам с вами... Выгодно также работать в данном проекте. Получать подарки в Кавказе взаимопомощи. Есть еще время. Если есть вопросы, обращайтесь. Контакты указаны под роликом. На ваши вопросы отвечу с удовольствием. Возьму вас вас свою структуру и окажу вам поддержку. Желаю вам... С вами была Галина Лапика. Воспользуйтесь данным шансом. Поставьте лайки, оставьте комментарии. Подписывайтесь на канал.